22 числа начнется дни рождения у Козерогов, плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного, зимнего стояния. Представители знака Зодиака Стрелец. Итак, основные события в декабре. До 22 числа ваше солнышко еще бежит по, по вашему знаку. И первая половина декабря, где-то так до числа 10, она может быть немножечко... В... ну Для вас, в принципе, это будет не напряженный период, а достаточно-таки активный. Но, но там будет небольшой момент, на который важно обратить внимание. Там в начале месяца Меркурий будет находиться под напряжением. Квадрат к Юпитеру, здесь расходящийся к Нептуну, возможно какие-то обманы, неясные ситуации, и это все касается дел семьи, то есть некоторые заблуждения могут вас посещать. После 10, когда уже и Венера и Меркурий перейдут в соседний козерог, для вас станет более актуальная финансовая сфера, туда будет направлены все ваши мысли и все ваши желания. Если вы благополучно проскочите полнолуние 8 числа, когда будет точная оппозиция к Марсу в седьмом доме. Седьмой дом это ваши партнеры, когда могут быть некоторые конфликты с близкими вам, с кем-то из близких ваших мужчин, то в дальнейшем вас ждет приятное событие, как раз связанное с материальной сферой. И касающиеся вашего здоровья, то есть, возможно, улучшение самочувствия, э, прибыль от работы, от какой-то вашей деятельности. Плюс здесь будут также благоприятно складываться взаимоотношения с вашими близкими, возможно, какие-то неожиданные приятные знакомства, неожиданные финансовые поступления. Любые поездки перемещения обещают быть удачными. Все это будет благодаря вот аспекту от Меркурия с Венерой к Урану. Они будут, две эти планетки, идти на соединение, будут вам здорово помогать. Вам будет очень легко договариваться на финансовые темы. Поэтому воспользуйтесь обязательно этим периодом. Конечно, тут немножко смущает Плутон в точной позиции, клевит. Я не знаю, как он может проиграться. Может быть, он проиграется не лично в вашей жизни, а как-то глобально. И вас может коснуться буквально косвенно. Ну, если, допустим, брать ваши сферы жизни, то здесь касается каких-то дальних дорог, каких-то новостей издалека, может быть, что-то будет такое неприятное, то, что вас расстроит а вполне может быть, что и пройдет стороной. Ну, по крайней мере, это не зависящее от вас обстоятельства, под которое стоит просто подстроиться. Также с 20 декабря Юпитер перейдет в Овен. Овен для вас это пятый дом, пятый дом любовь, творчество, дети. А это значит, что тема детская тема для вас станет и любовная наберет обороты, будет становиться все более активной на ближайшие, где-то года полтора точно. Так, 23-го новолуния в Козероге, и эта новолуния откроет вам события, ближайшего месяца, ну, которая будет там до 22 или 23, думаю, тут даже до 20 января, а потом уже буду делать отдельные прогнозы. Будете смотреть, что там дальше. Но сфера денег она будет максимально. Сфера денег она будет максимально для вас активна. Общем, деньги, любовь, дети, работа, здоровье. Ну, Практически заканчивается этот месяц с точным соединением Меркурия с Венерой. Меркурий переходит 29-го в ретроградное движение, чем открывает возможности для встреч с теми людьми, которых вы давно не видели, для коммуникации с ними, для того, чтобы, может быть, доделать какие-то дела, встретиться с кем-то, кого вы давно не видели. Ну и само по себе ретро, оно всегда означает на возврат к чему-то благоприятное время для продажи чего-то наступает, для того, чтобы ну, особенно для каких-то залежалых товаров которые давно лежали и никак не могли продаться, для того, чтобы доделать начатое ранее то, чего не доходили руки а кое-кто может быть даже получит наконец-то вознаграждение за что-то, что сделал давно а так и не получил за это свои награды ну, я буду делать на новогоднюю ночь отдельный прогноз. А пока желаю вам удачного месяца и до встречи в следующих прогнозах.